После печального опыта из прошлой серии, я решил все-таки начать совершенно новое прохождение и выживание. Совершенно недавно на Рафт выпустили совершенно новый апдейт. Это вторая глава прохождения. В эту новую главу добавили очень много всего интересного. Это как новые построечки, так и новые острова. Ну и что, конечно же, нам добавили, мы сейчас вместе с вами и Посмотрим, давайте загрузим уже наш мир Я уже тут немножечко поиграл Вот так он у нас называется, давайте загрузимся И посмотрим на совершенно все Новые штучки, которые нам сюда Завезли, ну и оказались мы, ребятки Опять в открытом океане, на моем Маленьком а, плоту Он уже не совсем такой маленький, да, как был В самом начале, я уже тут немножечко подразвился Я построил свой собственный склад Что, как говорится, еще нужно настоящему Рафтеру а, для выживания Чтобы складировать все свои Накопленные а, ресурсики, у меня вот здесь вот три печечки, которые благополучно для меня переплавляют все то, что я найду а, из руд, типа меди и а, железа. А также я уже построил себе вот такой вот, смотрите, опреснитель, да, у меня уже он нормальный стеклянный. Так, бочечка, стопы! А вот такие бочечки я всегда по умолчанию стараюсь забирать, потому что в них очень много всего интересного. так, Ну что ж, друзья, потихонечку начинаем, потихонечку включаемся, да, мне необходимо а, в рамках нашего видосика посмотреть, что же нам такого добавили в совершенно новой а, главе. каких новых, ребят, плюшек у меня пока что еще нет. Я еще не нашел. Будем в процессе все это искать. Ну и давайте немножечко познакомлю я вас с тем, что мне уже удалось построить на данный момент. На данный момент у меня есть вот такой вот склад. Естественно, всем, думаю, понятно, что я здесь складирую. Я здесь складирую совершенно все то, что мне попадется на моем пути. Вот, например, бочечка подплывает. Давай, подплывает. Вот, например, еще одна мимо проплывает. Ни в коем случае нельзя пропускать вот эти вот бочки, потому что в них очень много всего интересного и разом можно выловить вот столько всяких компонентов. Так, доски тоже берем. Хоть у меня и стоят здесь ловушки улавливающие, да, но я все равно потихонечку работаю еще до сих пор а, крюком. Мне сейчас необходимо много очень ресурсов, чтобы построить свой плод а, мечты. Опачки, я смотрю, остров у нас там на горизонте образовался. Я думаю, стоит, наверное, к нему а, подплыть. В принципе, курс, который мы держим, он уже идет на этот Остров. Так, что это у нас такое? Бочечки у нас, естественно, сами ловятся. А ну что, я специально, ребят, сделал такой склад. Со временем я буду наращивать на него основу. Да, у нас здесь будет такая нормальная палуба. Да, планирую сделать из этого плота целый корабль, как это обычно и бывает. В прошлой серии у меня был офигенный просто плод, мне он нравился, а в этот раз начинаем ребятки, с самого нуля. Но это в рамках того, что вышло у нас новое обновление в рафте, да, все, наверное, уже знают, это вторая глава. И мы потихонечку с вами будем смотреть на все возможности, которые она нам а, предоставляет. Так, пока что пластик, все мне, как говорится, в хозяйстве пригодится. Даже вон там пластиковая хрень издалека, иди сюда, так, ты мне тоже пригодишься, да, отличненько. Эти все штуковины помогают мне в моем нелегком а, выживании. В этом, черт возьми, открытом огромнейшем океане Вы посмотрите только какой он огромный Конца и края просто-напросто Ему нет пустота вокруг меня Главное в этот момент не расслабляться И не угнетать себя разными э, мыслями Так, ну что ж, давайте, ребят, продолжаем знакомиться есть у меня также парус, да, вот такой вот флажочки я повесил, ой-ой-ой, остров-то мы проплываем, я думал, мы по курсу на него идем, а нет, оказалось, этот остров оказался просто-напросто по левую сторону, ну, ладненько, нам пока что надо путешествовать, да, ничего в этом страшного нет, когда мы путешествуем, у нас очень быстро копятся ресурсы, да, мы плывем и подбираем всякую вот такую вот шнягу, которая попадается на нашем пути, такие вот досочки, например, да, раз досочка, два досочка, да, в основном, ребятки, чем я занимаюсь в рафте, да, просто когда играю я, в общем, занимаюсь фармом То есть мне нужно фармить, да, вот эти все штуковины Для того, чтобы построить свой потом огромнейший а, платецкий. А на обычной сложности, чем, ребят, хорошо То, что у нас здесь всего лишь одна акула всегда в основном плавает Две это очень редкий случай вообще Но это, ребят, в этом и минус, знаете, в чем Потому что еды тоже гораздо меньше И приходится иногда прибегать даже к рыбалке так, здесь у нас все хорошо, так, выплавился у нас сок водорослей и превратился вот в такую вот странную жижу, сок лианы называется Но Все-таки, ребятки, почему он сок лианы называется? Если мы плавим водоросли, а получается сок лианы. Странновато иногда здесь работает крафт некоторых предметов. Какого черта? Я не понял, я тут, значит, строю, а она тут ломает, а отстанет от моего плота. Да, металлическое копье, ребят, я сделал, чтобы быстрее отгонять вот этих назойливых хищников. Ну-ка, иди сюда, на, получай! Будешь знать, как близко ходить возле моего плота, ну что Повоюем. Блин, у меня так сейчас плод, ребята, уплывет. Я его уже не поставил на паузу. Черт возьми, плот, ты уплывает. И акула подплывает. Ой-ой-ой, вот это я попал. Так, секундочку, ребят, я еще и акулу убил. Офигеть, вот это, ребят, событие. Нифига себе, накал событий и страстей. Ладно, акулу мы разбираем на запчасти. Забираем попутно бочечку, которую мы чуть было не забыли. И плывем, догоняем наш плод. Если, ребят, мы будем вот так плавать, плод может от нас просто-напросто уплыть. А в воде оставаться очень опасно. Так, нам нужно срочно догнать свой а, недоплот, Почему недо? потому что вы сами. Ребятки, видите, у нас просто-напросто на нем Еще ничего нет, просто-напросто голые доски Так, ну что ж, залазим на наш плот Пока что, ребятки, у нас жесткий фарм Возможно как-то видоизменится мой плод Только в следующих моих сериях Но это будет как говорится для вас интрижки, Мои дорогие э, зрители Кстати ловушки заполняются Ни в коем случае не нужно давать им заполнится на полную Иначе у нас э, весь вот этот лут Который э, плывет мимо Он будет проплывать мимо ловушек В том числе так одним разом сразу Сколько мы много как будто бы из бочки набрали Отлично Я уже профессионал просто с этим грюком, Я уже достаю до таких э, предметов До которых вроде бы достать э, невозможно Да и вылавлю их таким виртуозным способом, что просто-напросто капец. Ну что ж, сам себя не похвалишь, как говорится, как обгаженный а, ходишь. Так, забираем мы эту бутылочку. Отлично. Так, а зачем мне плыть на остров? Разве что найти там что-нибудь интересное. Ой, там еще один остров. Что-то мне кажется, или раньше островов было гораздо меньше до да, обновления. А сейчас стало прям какое-то дикое множество. Смотрите, с той стороны вижу остров. С этой стороны тоже вижу остров. Раньше, кстати, чтобы найти простой обычный остров, нужно было плавать, плавать и еще раз а, плавать. Так, ну что ж, поплывем мы к острову или же нет, друзья? Я думаю, что, ребят, стоит это сделать. Давайте поплывем вот к тому острову, который справа. Мне кажется, что он немножечко а, побольше. Так, ну что ж, давайте с помощью нашего паруса мы направляем наш плод а, в другую сторону. Так, секундочку, вот эту бочечку, наверное, я заберу. Так, секундочку, ребят, бочечку я точно заберу. Давайте ее сюда, отлично Дотянулся, я же говорил, что достаю в Самый трудно доставаемые места. Так, ну и продолжаем плавить а, водоросли. Нам это все определенно пригодится. Обычно на таких островах бывают какие-нибудь а, интересные ящички, в которых можно тоже найти много интересного. Ой-ой-ой, я думал, что эта кроватка больше гамака. Она такая, оказывается, маленькая и уютная. Первый раз, если честно, я ее сделал, сколько играю в рафт, вот эту кроватку. И она достаточно, она гораздо меньше занимает места, чем гамак, который мы сможем сделать потом а, в процессе. Очень много всего нужно фармить. А уже потом, когда у нас будет много всего на плоту, и наш плот в принципе, превратиться в какое-нибудь нормальное передвижное средство, такое большое, то мы уже сможем исследовать какие-нибудь а, потаенные а, места. Пришло, ребятки, время передохнуть до самого утра. Давайте полежим, отдохнем. Так, срочно опускаем якорь. Так, якорь я. Ой-ой-ой, куда ты упал-то? Акула же близко. Акула, близко. Прыгаем на плот от акулы, блин, подальше. Нам нужно опускать якорь. Опускаем якорь. Ой, яй яй опять! Так же, ребят, та же ошибка. Якорь, опускайся уже. Так, ребят, опускаем якорь. Отлично. Опускается якорь, и мы прям пришвартовываемся очень-очень. Четко, ну что ж, пойдемте, ребят, исследовать Что у нас там есть а, на острове Голодая, друзья, так, надо срочно поесть Надо срочно нам поесть Так, вот этими, вот это, ребят Мелочи вот это сейчас поедим Так, у нас есть свекла поджаристая Отлично, и есть также картошечка Вроде бы, да, поджаристая, тоже ее перекусим Сейчас отлично, ну и рыбки, наверное, съедим Так, отлично, а, перекусили Так, здесь мы забираем все а, Сюда мы слово складываем все обратно а, Прожарка должна быть максимальная Давайте немножко выпьем водички так, хорошо. Жажду мы утолили. У нас, похоже, ребят, шторм. У нас начинается шторм. Штормовое предупреждение-то я не слышал. Почему шторм без штормового предупреждения? Где синоптики? Ох ты ж, ё-моё, это как такое могло произойти-то, а? Без моего ведома просто взяли в наглую, отгрызли у меня кусок моего плота. Да капец просто, акула. У нас, ребят, тем временем, пока мы играли, приплыла еще одна акула. И она теперь, вот она плавает, смотрите. Вот она, наглая морда. Она плавает и старается откусить от нашего плота опять кусочек лакомый. Да что ж такое, я только-только ее завалил, и она опять как, тут как тут, как караулит, друзья, меня, да. Всю игру будет меня караулить. Так, ну что ж, а мы выдвигаемся потихонечку. Я предлагаю сбросить все лишнее в ящики. Берем а, топорик побольше, да, и выходим, ребят, на остров. Так, ну что ж, посмотрим, что можно здесь найти на острове. А, Во-первых, у нас здесь, смотрю, какое-то дерево есть. Это у нас пальма, какая-то непонятная. Это, это у нас манговое дерево. Да-да-да, видите, мы получаем манговые с него плоды. Так, это у нас обычная пальмочка, с нее мы просто в основном кокосы, дерево получаем. Еще иногда выпадают нам семечки, да. Так, только доски в основном. Так, цветочки вот эти, они мне в принципе не сильно интересны. А Мне интересно то, что здесь иногда бывает. Здесь иногда бывает, а, спавнятся какие-то интересные сундучки а, с интересным лутом. Но здесь я такого не вижу. Так, здесь у нас на возвышении цветочки обычные. Это нам тоже мало интересно. И давайте сходим туда, туда вот еще посмотрим. Так, здесь в низине. А, подождите-ка. Арбузы. Арбузы, кстати, тоже, ребят, интересная тема, потому что в процессе из, арбуз, из, из арбузов вроде нам, нам можно будет готовить какие-нибудь интересные блюда. Так, еще одна пальмочка. Пальмы, кстати, уже пора бы начать высаживать на своем плоту. Чтобы быть независимым от этих деревьев. Но все равно, ребятки, зависимость останется, потому что семена от них надо будет постоянно где-то добывать. Не всегда у нас с тех самых пальм, которые мы высаживаем у себя на плоту, выпадают семена, когда мы их срубаем. Так, плот мой вроде там нормально поживает издалека, вижу, да. Все пока что хо-ро-шо. А, так, ну и самое, ребят, возвышенность. Что здесь у нас есть? А, нихренашечки у нас здесь а, нет. Да, ребят, бывают вот такие пустые острова, но ничего страшного, плывем тогда, значит, а, к следующему. Я бы еще, конечно, здесь... Ох ты, ананас, отлично! Я думаю, что ананас здесь не один ананасов обычно много бывает вокруг островов, я, ребят, надеюсь я, ребят, еще хочу исследовать глубины здешние и посмотреть что у нас скрывает глубины, потому что там много можно водорослей также найти много чего интересного также железо мне сейчас необходимо, чтобы укреплять свой плод по максимуму так, нас обычно несколько бывает здесь, да? Но я пока что нашел только, только лишь один. Ну что ж, вот такой вот, ребятки, у нас э, островок и вот такой у нас пока что плод. Так, стоило мне только отвлечься, как ты сразу же тут, как тут, акула, ты меня задолбала уже, иди отсюда. Так, ну что ж, друзья, нам еще очень многое предстоит сделать, играя на этом плату. Нам еще многое предстоит построить. И нам, конечно же, еще многое предстоит найти. Естественно, все это даже больше вы увидите в моих следующих видосиках по выживанию а, в рафте. Ну, и для того, чтобы чаще выходили серии по рафту, давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков. И братишка Скретч организует и сделает специально для вас совершенно новый видос по выживанию с а, совершенно новым обновлением. А, вторая глава а, в рафте. Играйте только в самые крутые... Топовые игры всем приятного геймплея!